Эпиграф. Уж коль язык засунут в жопу, подобны будем мы Эзопу. Как-то раз в далекой Америке, в 60 м каком-то году, человек без всякой истерики заявил, на войну не пойду. Кройте вы меня шитом и факом, хоть в тюрьму посадите меня, не готов к лобовым я атакам. И моя неготова родня. Ни с одним из вьетнамцев, ни разу я до сели ссор не имел. Ни один на меня узко глаза косо, даже не посмотрел. Говорят, у них желтые лица, и пониже чуток они нас, и живут далеко за границей, и музон у них хуже, чем джаз. Я за джаз любому хлебало так начищу, что будь здоров. Для войны все же этого мало. Убивать все же их не готов. Тут точны цитаты едва ли. Вы меня простить бы могли. Как-то по-дагестански вот звали того парня. Мухаммед Али. Кулаком бил он, как коромыслом. И не важно, что был хулиган. Важно то, что со здравым смыслом нас роднит теперь Дагестан. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!